Здравствуйте! В прошлом видео я рассказывал о своем маленьком приборе, в котором я проверяю семистры. Теперь я покажу нарядные, покажу схемы, и вы, если захотите, сможете себе сделать для того, чтобы проверять семистры, не выпаявая прямо с плат. Берем 12 вольт, подаем на прибор. Вот такой я сделал разъемчик. Он немножко неудобный, надо какой-нибудь сделать, чтобы оно было более упугая и есть у меня колодочка в которую я могу вставить семистр уже выпаянный и проверить его значит как я проверяю не выпаянные семистры я беру у меня указан электрод я беру касаюсь семистра нажимаю кнопку попасть Меняю полярность и подаю опять питание. Опять меняю полярность, подаю питание. Семистор целый.